Я, как бывший веб-менеджер моего товарища, рекомендую Саню, как профессионала сайта строения. Адрес странички ВКонтакте 31605878. Итак, Corporation Books Max. Present. Аудиобук. Беседы современной молодежи. Сказ номер 19. Саня, ты сам выбрал свой путь. В качестве видеоряда я представляю твоему вниманию. Съемки города Харьков осенью. Красивая набережная, красивые ивы. Ух, красота какая. Сам короче смотри, Харьков это моя личная видеосъемка. Профессиональная видеосъемка. Итак, рассказ перенесет тебя 8-9 декабря 2013 года. Привет, Саня! Привет, Макс! Да! Спросить хотел. Про сайт музыкальный был же. Ничего будет. То есть с нашей музыкой. Так, а что мы что-то разве что-то записали? Что-то надо записать. Есть же таннопард. Я, ты, Тёмка, Оля, Жора, Гнида. Ну так это же старое, оно в сети уже давно есть. Кто может, ты ж сам знаешь, что на не все так классно тогда было. Денежек бы подзаработать, да пойти в студию поиграть бы. Скучаю я за этим делом, Все долбанная жизнь забрала, даже нашу отдушину. Хм. И почему-то против нас выстрелился, только непонятно почему. Что же мы сделали такое, что нам приходится на все это рассчитываться? Как-то несправедливо. Мое привлечение. Саня задает в жизни неправильный вопрос. Не почему, а зачем надо спрашивать. Я уже понял почему. Могу тебе подсказать. Хе -хе. Извини, купался, ужинал, посуду мыл и стирал. Наконец-то ПК подошел. Бывает, ничего страшного. А кстати, у меня есть идея. Какая? Хе. Я в целях учебы по программированию могу сам сайт сделать. Конечно, сможешь. Что мне надо для этого изучить и попрактиковать? Можешь помочь ссылками. Я решил серьезно за это взяться. Конечно, кстати, можешь продать пробные диски тут. Где? Сейчас кину 5 сек. Вот ссылочка. Shopstore.com.ua. Тут можно создать магазин бесплатно. Кстати, я тоже хочу добавить в наш проект что-то подобное. Сейчас программирую все для этого. А как насчет порепетировать? Это можно на выходных, как у тебя будет свободные часы и деньги для этого. Много не надо. Эти выходные точно вряд ли. Не завтра добрый ресторан один ехать, на переговоры по разработке сайтов. Если не заплатят, то придется поработать. Хорошо, я с удовольствием. Материал подготовил, в принципе, есть. А так, очень хочу поиграть. Хорошо, удачи. Точно что надо. Ха -ха, желание — это самое главное. Даже не представляешь, как хочу. Поиграем, Максим, по-любому. Хочется расслабиться. Давно уже мы не играли. Примечание мое. Так мы ни хера не поиграли. Хе -хе -хе -хе. Одни обещания. Видно, желания нету. Естественно. Естественно, мне вон писали в пятницу, в субботу вчера. Были концерты, денег нет ходить, чтобы оторваться по полной. Матери вчера последние 200 гривен отдал на той неделе. Ни одного диска не продал. А я вчера 500 потратил. Примечание, лучше говорить, не потратил, а инвестировал. Пока ну как почте работаю за чистые 54 гривны в день. Блин, на базар ходил, покупал для семьи. Я творчу больше, чем зарабатываю. А я работаю за 54 4 гривны в детстве. Можешь себе это представить? Уже самому долги получаются. Я вообще не представляю, как ты это выдерживаешь. Сука, баное государство. Вообще, блин, нас за рабов держит. Рабы, наверное, и то больше свободы имели. Их хоть кормили, а нас, сука, даже если заболеешь, так хуй кто накормит. Заебало все просто, пиздец. Блин, вот это! За что нормальным людям такое? Да каким-то годом все несправедливо. Вот Саня, в чем наша ошибка скинул ссылочку на youtube а вот классный тренер успешных людей саня не проходи мимо этой ссылки это поможет тебе в твоих проблемах они такие же как и у меня Хе -хе -хе -хе. вот еще ссылочка на youtube саня ссылки напишешь чтобы я сайт сделал ссылки на то как что мне понадобится для создания сайта по музыке на чем-то, учиться надо же. Вот есть цель, буду ее достигать. И не буду тебя отвлекать на благотворительность. Твоя благотворительность будет состоять в том, что ты поможешь мне ссылками и подсказками, одно дело делаем же. Ну потом я, правда, сам скачал, нашел такого Михаила Рюсакова и сделал сайт. Да. Сам лично по, по этим самым, по.. На ютубе скачал эти какие уроки, и по урокам сделал сайт этот дурацкий, блин, вот. А потом, короче, не было денег, чтобы его на хостинг, на домен поставить, это ж платить за него, это ж не актив, это пассив, короче, хуйня, не сайт, ну, нахуй, блин, Только с него. Сейчас есть другие платформы, где можно за деньги свою музыку продавать. Итак, друг, ты слушал рассказ номер 19 и смотрел мое красивое, захватывающее дух видео города Харьков. Подписывайся на мой канал, каждую субботу выходит мой рассказ. Сегодня суббота. Желаю успехов тебе, Максим Вехов. Пока-пока! Подпишись!